Всем привет! Продолжаем э, изучение языка C. Э, чтобы выучить язык программирования, нужно конечно же писать на нем программы, э, что мы и будем стараться делать. Начнем с написания самой первой классической программы. Ну, Классическая она потому, э, что при изучении разных языков программирования э, в самом начале пишут ее. Программа Hello World. Э, мы как бы тоже умничать не будем и напишем ее хотя даже не напишем а создадим проект проект буду создавать в Qt Creator. что нам надо файл new файл о project и выбираем plain си application то есть чистая C, чистая короче C программа так выбираю место куда я это все буду буду буду буду сохранять все наши проекты короче директорию я выбрал и назовем hello world вот нажимаем next система по умолчанию qmake остается ну а компилятор у нас будет минговая 64 бита вот Visual Studio у меня установлено, но будем компилировать MinGV. Итак, для проверки сделаю проверочную сборку. Вроде все нормально. Все. Итак, что вы видите? Вы видите самую простую программу, написанную на языке C. Чтобы ее скомпилировать, что нужно сделать? Перейти в меню Build и, например, Build All Project. Или build текущий проект. То есть собрать текущий проект. Или нажимаем Ctrl плюс B. Вот. с справа внизу, по идее, вы будете видеть, собралось или нет. А, дальше внизу здесь можно найти а, вкладочку Compile Output. И вот здесь, в этом Compile Output, а, увидеть текущее состояние вот итак давайте запустим программу чтобы ее запустить надо надо надо вот в дебаг и или даже в build и вот здесь run в менюшке выбрать либо же зажать Ctrl плюс r вот теперь что мы видим Запустилась наша первая программа, и мы видим на, на экране Hello World, и press Return to Close this Window. А, вот. Давайте теперь разберемся, из чего вот состоит наша первая программа. В первой строке вы видите Include STD -ioh. Знак решетка... Так, давайте я увеличу немного, вот так вот. Знак решетка — это... А, и слово после него include ⁇ это инструкция или директива препроцессора. Препроцессор ⁇ это такая программа, которая работает перед работой компилятора. Задача препроцессора сначала обработать исходные файлы программы, то есть сделать предварительную обработку. То есть все, что нужно сделать, зависит, собственно говоря, от самих вот таких вот директив препроцессора. Дальше нужно передать работу компилятору. Так вот, слово include в переводе с английского означает включить. Так вот, вот здесь с помощью решетки и вот этого слова, да, а это слово препроцессор понимает, мы говорим, что нужно в файл mainC включить содержимое файла stdioh. Что это за файл? И что это за расширение, как бы вы узнаете в следующих уроках. Сейчас не суть важно. То есть некоторые моменты на начальном этапе будут пропускаться, чтобы не подавать слишком большого количества информации в самом начале обучения. Так вот, STDIO ⁇ это библиотека, которая поставляется вместе с компилятором. И называется стандартная библиотека языка C. По имени можно узнать, для чего эта библиотека. Имя STDIO происходит от стандарт, стандарт, input, output. То есть стандартный вот вывод. А это в свою очередь э стандартный вот вывод. Это, это в Windows, это консоль. Или в, в Unix, в Linux это называется терминалом. Это как раз вот, вот это то, что вы видите. Вот, вот это консоль или терминал. То есть, этой директивой мы включаем э, в начало нашей э, программы файл std.ioh. Включение этого файла в нашу программу требуется для того, чтобы мы могли использовать вот эту функцию printf, которую вы вот сейчас видите. Э, включение другого файла, это грубо говоря, вместо вот этой вот строки, Копируется содержимое всего файла stdioh. Давайте я зажимаю сейчас Ctrl и навожу мышкой на std .ioh. Как вы видите, я перешел а, непосредственно к этому файлу. И здесь, я думаю, вы уже поняли что решетка и слово это называется директивой препроцессора. Так вот здесь вы видите другие директивы и другие инкулды, соответственно будет э, препроцессор идти э, по очереди, да, он увидит stdio.h он, грубо говоря, скопирует все содержимое файла вот сюда, вместо этой строчки. В этой же строчке есть еще один include. Значит, вместо вот этого он сюда скопирует вот это. А вместо вот этого, вот это. И так далее, и так далее. Вот. Конечно же, процесс здесь оптимизирован. Но он не так прям выглядит. То есть, некоторые вещи могут быть подготовлены заранее. Но это сейчас не важно. Так вот, давайте еще раз о символе решетка Решетка означает, что следующее за ней слово нужно передать препроцессору, то есть нужно обработать препроцессору Передавать можно не любое слово, а только те, которые умеет наш препроцессор, а точнее сишный или C++ плюс препроцессор обрабатывать Так вот, include это одно из тех слов, с которым препроцессор умеет работать Итак, идем дальше Программа на C, каких бы размеров она ни была, она состоит из функций и переменных. Функции содержат инструкции, которые описывают вычисления, которые необходимо выполнить. А переменные хранят значения, используемые в процессе этих вычислений. Приведенная программа это функция с именем main. Обычно вы можете придумывать любые имена для своих функций, но main – особое имя. Любая программа в языке C начинает свое выполнение с первой инструкции, с функции main. Вот. Обычно main для выполнения своей работы пользуется услугами других функций. Одни из них пишутся сами, программи, сам, самими программистами, а другие, вот как пример вот этот printf, берутся готовыми из имеющихся в его распоряжении библиотек. В данном случае мы подключили библиотеку, стандартную библиотеку stdioh. Так вот, что мы видим здесь еще? После слова main идут круглые скобки. Так вот, собственно говоря, а вот эти круглые скобки и являются идентификатором того, что main является функцией. То есть есть слово, после него идут круглые скобки. Внутри скобок пока ничего нет. Но там может быть, э, что-то может быть, мы конечно же обязательно узнаем в следующих уроках. Но вкратце, внутри функции может быть передаваемая информация, которая нужна для работы функции. Это в Информация называется аргументами функции. но пока оставим их пустыми. Вот, то есть пока функция будет функция main будет без аргументов. Итак, на новой строке вы видите открывающуюся фигурную скобку, а дальше закрывающуюся. Все функции языка C используют фигурные скобки, внутри которых содержится, так сказать, тело функции. Вот внутри то есть инструкции которые должна выполнить функция функциям э, можно вот фу функциям в целом можно дать э, еще такое определение именованный набор инструкций в данном случае набор инструкций какой вывести что-то на экран завершить свою работу этот именованный набор инструкций имеет имя main вот что мы видим дальше после фигурной скобки? Мы видим функцию printf. Слово printf, открытые скобки и внутри информация, да, некоторая. Printf это функция из стандартной библиотеки языка C. Задача которой вывести на консоль ту информацию, которую ей передали. опять-таки то что это функция мы видим то что в конце слова printf стоят скобки только внутри не пусто а внутри какая-то информация Итак, так так как это функция из стандартной библиотеки то у нее конечно же должна быть какая-то справка чтобы мы все могли чтобы все могли не только мы там все программисты могли познакомиться с этой функцией. И я вам советую по поводу справки по языку C и C++. использовать вот такой сайт cppreference.com. Здесь, конечно же, есть на разных языках, но в данном случае на русском это как бы автоматический перевод работает, но более-менее он нормальный. Итак, давайте попробуем посмотреть описание функции printf в поиске вот здесь за мышкой следите, вводим printf, нажимаем Enter, и дальше есть варианты, это посмотреть C++ и посмотреть C, C++ нам сейчас не нужен, мы изучаем язык C, поэтому идем в C, выбираем printf, дальше мы видим описание этой функции, то есть можно включить, например, русский язык, если на английском сложно. И в данном случае здесь будет предупреждение. Эта страница была переведена автоматически. Вот, использует переводчик Google. Так вот, описана функция. То есть какие она принимает э, аргументы или параметры. Э, вот, дальше описание этих параметров. И, собственно говоря, есть непосредственно прямые примеры. Вот. То есть вот пример. А вот то что вы видите, если вы запустите или скопируете вот этот код можно тут даже запустить этот код вот так вот идем дальше то есть рекомендую пользоваться этой справкой она довольно таки подробная это именно справка так вот идет до да, идем дальше Итак. Последовательность символов внутри вот этих скобок, вот printf, а именно hello world, это первый параметр или аргумент функции. Тело, текст hello world, даже не, не именно это текст, а любой текст в двойных кавычках, называется строкой символов или строковой константой. Можно заменить, заметить, что в конце э, слова Hello World есть непонятный символ, наклонная слэш, да, наклонная черта, э, и буковка N за ней. Э, такие комбинации символов называются Escape последовательности, Me. Давайте рассмотрим несколько таких последовательностей. Давайте я скопирую и, например напишем единичку и тут t. дальше единичку n и запустим давайте программу контроль r uh, так что я вижу hello world 1.1. и что у нас здесь происходит какой-то пробел и после пробела press and, press return to close this window что это такое смотрите когда работает функция printf она построчно выводит то что здесь находится но если же она видит какую-то escape escape последовательность, в данном случае slash n то идет перевод э, каретки а кареткой называется вот этот мигающий курсор да так вот идет перевод каретки на новую строку <coughs> давайте например сделаем вот так вот hello slash t slash n slash n и запустим slash n это перевод на новую строку что такое t t это символ табуляции то есть его размер в данном случае по моему 4 пробела зависит от настроек в целом операционной системы ну обычно это 4 пробела uh, вот uh, и 2 slash n slash n 2 2, 2 перевода э, на новую строку, да, каретки. Так вот здесь вот произошел перевод, и после этого еще раз перевод. вот То есть слэш n перевод на новую строку, слэш t символ табуляции. Кроме всего этого, есть еще много других этих escape последовательностей. Ну, я советую просто гуглнуть, э, зайти в поисковик и ввести вести по простому escape последовательности в c также можно еще вывести например если вы захотите к примеру вывести двойные кавычки то как это сделать например если я это здесь сделаю у меня будет разрыв строки и здесь и вот это слово язык c не поймет Нужно экранировать двойные кавычки, соответственно, перед двойными кавычками, если вы хотите что-то обернуть в кавычки, поставить тот же слэш. Давайте запустим и посмотрим. И наш world будет в кавычках. Вот. Так вот, идем дальше. В конце функции мы видим return 0. Это оператор возврата. Это означает, что функция main возвращает целочисленное значение. Стандарт языка C требует, чтобы функция main возвращала какое-то значение. В некоторых операционных системах это возвращаемое значение имеет практическое применение, но об этом поговорим э, в другой раз. Пока оставим так, как требует стандарт. Что еще хочу сказать? Еще хочу сказать, что буковки пока вот здесь пишите только английские. Возможно, у кого-то сработают русские там или украинские или там белорусские, не знаю. Но Uh, это будет не у всех, поэтому пока рекомендую только английские буквы. Uh, язык си был разработан не нами, соответственно был разработан англоязыч, англоязычными людьми, uh, и вот они его использовали как uh, естественный язык. Для них, например, int это целое. Вот тут точно так же, если бы мы сейчас, если бы этот язык был разработан uh, кем-нибудь из наших, из русскоязычных, вот и, соответственно, было бы вот здесь решетка включить, так было бы и написано, тут было бы написано, грубо говоря, вот так вот целая главная ну грубо говоря, вот так вот было, вот так вот э, англичане и там американцы программируют, пишут на естественном языке. Но почему буковки э, только? английские, со временем поймете, но чтобы сейчас не останавливаться и не тратить время. Итак, давайте посмотрим на то, что из себя представляют переменные. Ну, переменная это то, что может меняться. Для того, чтобы работать с разными данными, нам нужно что-то где-то сохранять, куда-то что-то записывать, складывать данные и так далее и тому подобное. К примеру, для того, чтобы сложить два числа, нам нужно иметь эти два числа давайте опишем вот такой вот int давайте int v1 v2 эти две строки вот эти две называются операторами объявления здесь мы объявляем две целочисленные переменные то есть то что это целочисленное это говорит int о типах данных мы поговорим в другой раз вот так вот, мы объявили две целочисленные переменные с именами v1 и v2. Первое слово, как вы поняли, это int, это, это ключевое слово языка C, обозначающее один из базовых типов данных языка C. Так как это ключевое слово, то его нельзя использовать для построения языковых конструкций. Их нельзя употребить в других целях. Например, int э, нельзя применять в качестве имени функции или перемены. То есть вот так вот написать мы не можем, будет ошибка. А, вот. Так вот, слово int указывает, какой тип данных нам нужен. А компилятор использует вот эту вот информацию для того, чтобы выделить в памяти для переменной v1 э, пространство подходящего размера. Идем дальше. Для того, чтобы сложить эти две переменные э, и поместить результат в третью переменную, нам не хватает этой самой третьей переменной. <coughs> ну, давайте ее объявим. Вот так вот, v3. Теперь можно сложить value1, value ну, v1 и v2 и поместить результат сложения в v3. Как это мы сделаем? v3 равно v1 плюс в 2 в конце обязательно ставим точки с запятой без точки с запятой вам сразу же там компилятор может ругнуться не то что может он обязательно будет ругаться и вы увидите повалятся ошибки о том что программа не смогла быть скомпилирована а, вот так чего у нас еще не хватает в нашей программе ну не хватает данных мы объявили три переменных, но какие они будут содержать данные неизвестно. Компилятор просто выделит память для вот этих вот трех переменных и просто сложит эти две переменные и результат поместит в третью переменную. Какие-то данные в этих переменных содержаться конечно же будут, вот, но нам не интересно вот эти вот какие то. Итак, значит, можно э, проинициализировать эти переменные какими-то значениями. Можно это сделать так. Вот, например, это можно сделать э, вот так вот. Равно там 10, равно 20, ну, это пусть равно 0. Либо же <coughs> на этапе объявления. Можно равно 10, равно 20, равно 0. В данном случае мы объявили о том, что нам нужно 3, 3 переменных, и сразу же их проинициализировали. Итак, идем дальше. Получается, в переменной v3 будет содержаться сумма двух значений, v1 и v2. Теперь смотрите, важный момент. Слова v1, v2, v3 это идентификаторы. Это те имена, которые мы выбрали для наших переменных. Эти идентификаторы связаны с конкретными ячейками в памяти компьютера. В данном случае компилятор создаст код, который выделит три ячейки для хранения трех значений. И свяжет каждый идентификатор с определенным участком памяти. Для переменных следует выбирать осмысленные имена. Так как мы учимся писать на языке программирования, который в первую очередь для людей, знающих этот язык, поэтому программисты, которые будут читать этот код, должны понимать, что он делает. Мы создали три переменные с непонятными именами. Чтобы понять код, нужно будет искать объявления этих переменных, дальше искать места, где они используются, чтобы наконец понять, что эти переменные нужны для складывания двух чисел. И результат помещается в, там в третью переменную. Что тут можно сделать? Ну, как минимум, третью переменную в 3 можно переименовать. Вот дайте смысленное слово. Сумма. Вот, вот, вот так вот сделаем. И код уже будет более-менее понятный. Потому что v1, v2, ну, это могут быть временные переменные. Для временных переменных допускается вот такие имена. Но лучше все-таки всегда давать осмысленные. Итак, по поводу э, переменных. Стандарт языка C разрешает использовать именно идентификаторов, то есть переменных. Любой длины, но... Компилятор должен рассматривать в качестве значащих только первые 63 символа. Все. То есть если у вас две переменные и у них одинаковые первые 63 символа, то компилятор вам об этом скажет. Идем дальше. Ну как бы создавать переменные с именами в 63 символа, то это сказать не очень красиво. Это же целое предложение получится. Вот, который еще нужно прочитать и понять. Для создания переменных используются буквы нижнего, верхнего регистра, подчеркивание, ну и, собственно говоря, чисел, цифр. Но цифры должны быть либо в середине, либо в конце. В начале их быть не должно. Итак, давайте придумаем ä, пример понагляднее, чем просто сложение двух чисел. Ну, например, у нас есть игра, и у персонажа ä, есть такое свойство, как количество жизней. И пусть оно будет равно значению 100. Ну, тогда объявим целочисленную переменную int и назовем ее health. Так. И сразу же проинициализируем значением 100. Вот так. То есть это будет жизнь, да, здоровье. Итак, мы здесь объявили э, целочисленную переменную с идентификатором health. Э, компилятор э, зарезервирует память, необходимую для хранения целочисленного значения. И свяжет эту память э, с вот этим вот идентификатором. Итак. Дальше, к примеру, у нас есть ситуация, когда жизнь нашего персонажа уменьшается из-за попадания в него снарядов другого игрока. Например, этот урон, назовем так, Bullet Damage. Вот. То есть это будет переменная, которая будет хранить урон, который будет получать наш игрок. Далее, в нашей игре есть такое понятие, как аптечки, с помощью которых игрок может восстанавливать какое-то количество жизни. Создадим две переменные, то есть два идентификатора для хранения значения, которые будут восстанавливать жизни. Итак, есть, есть Small Kit и Big MetKit. То есть, по факту, мы объявили четыре переменные. У каждой переменной свой идентификатор. Ну, теперь давайте их будем использовать. Итак, урон был получен. То есть игрок получил урон. Если игрок получил урон какой-то, то нужно взять его жизни и от этих жизней отнять uh, количество урона и сохранить новое значение жизней, ну, то есть обновить uh, наши жизни. Соответственно, мы берем текущее количество минус uh, урон. И сохраняем в нашей жизни. И в данном случае, если прилетел урон, у нас было 100 жизней. 100 минус 20, получится 80. В результате станет 80. Что еще? Тут как бы важно. Важно еще, если есть какие-то непонятные а, конструкции, желательно их прокомментировать. То есть комментарии в языке C ставятся двумя наклонными чертами. Дальше желательно пробел а, для чистоты. И пишите комментарии. В данном случае, в принципе, по коду понятно, что здесь происходит. Но э, если что-то есть непонятное, желательно строки комментировать. Тогда всем будет намного легче жить. Итак, идем дальше. Игрок получил урон. Дальше игрок использует маленькую аптечку. И игрок использует большую аптечку. А теперь э, давайте воспользуемся уже знакомой нам функцией printf. В конце функции printf, вот она, да, printf, вы видите еще такую буковку f, то есть есть слово print, которое как бы что-то печатает, да, а в конце f. Что это такое f? f от слова format. То есть э, эта функция, если в нее вчитаться, она печатает выводит в форматированный информацию вот то есть функция выводит на экран консоли не просто информацию, а может эту информацию отформатировать вы уже видели да я показывал escape последовательно то есть сделать отступы какую-то табуляцию сделать перенести на новую строку и т.д. и т.п. итак что нам надо? Для чего нам нужна функция printf? Ну, в первую очередь, давайте напечатаем вот вот это все. То есть мы напечатаем сейчас, выведем а, значение, начальное значение жизни, дальше количество урона, а, сколько маленькая аптечка и большая аптечка восстанавливает. Выводим printf initial values дальше по аналогии будем выводить жизни. Теперь смотрите, что вы сейчас здесь увидите новое новое здесь это то что а, мы а, помимо а, строки будем выводить еще значение в данном случае значение жизни чтобы вывести а, что-то нам нужно а, в текст, например вот жизни и в Текст заканчивается где? Вот двойная кавычка и вот двойная кавычка. Внутри у нас может быть текст, либо вот такие непонятные, как бы, я бы не сказал, что непонятно, вот они описываются, спецификаторы и описание каждого. Вот, вот у нас, например, процент D. Процент D, если мы пойдем в справку, говорит, форматирует знаковое целое число. Вот, то есть мы можем выводить целые числа. То есть в наш вот этот текст встраивать какое-то число. То есть, когда мы передаем процент d, то обязательно в таком же порядке, потому что мы можем, например, тут несколько сделать, вывести э, чисел, например, например, вот так вот. То нам нужно обязательно сколько здесь процентов, например, d мы задали, столько же и переменных мы должны вот здесь указать, то есть. Поставить запятую и в таком же порядке вывести. Но в данном случае мы выводим только пока жизнь. Итак, здесь я вывел все остальные значения. То есть я вывожу начальное значение жизни, урон от пули, значение восстановления маленькой аптечки и большой аптечки. И давайте запустим. Ctrl-R. Что мы видим? Мы видим на экране а, всю эту информацию. То есть жизней у нас количество 100, урон от пули 20, маленькая аптечка восстанавливает 20, большая аптечка восстанавливает 50 жизней. А, вот. Теперь давайте добавим какую-то информацию. Вот. После того, как мы там получили урон, восстановили жизни, там, еще раз восстановили жизни. Так, давайте урон от пули у нас будет даже вот так вот, 70. Даже, давайте, 80. <къем> Итак, я добавил еще принтефы для того, чтобы вывести дополнительную информацию. Теперь смотрите, запускаем программу. И что мы видим? Начальное значение жизни, количество получаемого урона, маленькая аптечка, большая. И теперь игрок получил урон. Жизни у него осталось 20. Дальше игрок использует маленькую аптечку. Жизни стало 40 Потом игрок использует большую аптечку Жизни стало 90 Программа наша закончена Вот В принципе на сегодня все В качестве домашнего задания я вам Дам следующее Ознакомиться с правкой Printf И поиграться со всякими там Вот такими параметрами И поиграться с переменными в данном случае с переменными целочисленными. Потому что о типах данных мы еще не говорили, но если вы о них уже что-то знаете или узнаете, это будет только плюс. Вот, то есть поработайте с функцией printf и поводите различные значения. Ну и отформатируйте ввод. Посмотрите, что такое, почитайте, что такое escape последовательность. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.